Анатолий Александрович, а вот э, еще хочется вас э, задать вам вопрос на такую тему. Я лично замечаю сейчас огромное количество э, таких проявлений со стороны э, общества, в общем-то подавляющей части общества, которые говорят о психологической незрелости. И даже вот все мы, кто занимается просветительской работой, пробуждающей работой, объединяющей в попытках предложить какие-то инициативы, как-то объединить людей. Э, сделать какие-то шаги к более ну, к повышению осознанности, осведомленности, правовой грамотности, персональной ответственности. В направлении всего этого мы видим, что люди, казалось бы, которые понимают, что происходит сегодня в мире и, в общем, считают себя осведомленными, никак не могут найти общий язык. И зачастую просто проявляются как люди, не способные, не, не умеющие а, общаться, не умеющие... А, этично, человечно общаться. Вот этот вопрос психологической незрелости ключевой, на мой взгляд, потому что без него не будет никакого объединения. И вот расскажите, какие вы бы рекомендовали, может быть, самые простые рекомендации, вот на что обратить внимание, как вообще двигаться, если все-таки человек готов к тому, чтобы психологически взрослеть. Ведь мы все понимаем, что мы, мы в определенной системе все были воспитаны. И, конечно, тех глубоких осознаний, которые появляются у многих сейчас, там да, за 30, а у многих даже и позже, их у нас не было в детстве. Всем нам требуется такая, в общем-то, до, до воспитания, до взросления. Благодарю. Знаете, Николай, я очень возрадовался, сказал бы так, тому, что вы сейчас подняли эту тему. И не, даже не потому, что она такая важная а тому что вы это осознаете, вы понимаете важность и глубину влияния этой темы на всю жизнь. Ведь это же от здоровья человека, ну, к примеру, онкологически больные, это все незрелые личности. Онкология бывает только у незрелой личности. Вот это тоже нужно понять. Отсюда у меня, например, и метод помощи таким больным. Я очень многих себе помог и другим помог именно через зрелость до взаимоотношения между государствами то есть на уровне государств и взаимоотношений стоят зачастую незрелые личности во главе и выстраивают естественно те же проблемы которые происходят и взаимодействие двух личностей а здесь уже двух государств поэтому тема огромная но я еще порадовался тому что вот как я сказал, вы это понимаете, и вы знаете, я много раз э, предлагал многим э, блогерам, там, с миллионами аудиторий, предлагал поднять эту огромную тему и довести ее до такого состояния, чтобы зрелым человеком было э, э, э, чтобы быть зрелым человеком это было модно что это вести моду, это как вести потом, в конце концов, как в обязательное качество личности. Вот довести до такого состояния. То есть здесь непочатый край работы, здесь огромный, огромный ресурс. И, и, никто, и никто не пошел со мной в этот это пространство. Поэтому я в теме зрелости, в общем-то, по-прежнему, я начинал ее давно, это по статье, с, и книга «Материнская любовь» тоже, об этом же так вот если если вы подумай вы подумайте если вам эта тема откликается в плане таком чтобы мы могли в сотворчестве ее поднять и вывести на достойный уровень а это достойный уровень это планетарный уровень не меньше потому что это незрелость касается всех народов. Одни народы там больше, больше незрелых других меньше, но она присутствует везде, у всех народов. Это проблема, это беда всего человечества. Зрелых личностей очень мало, и поэтому эта тема, она очень важна. Но ее всячески, ее не поднимают, ее, ей не дают развиваться, ей не дают э, расти. Но в последнее время все-таки с трудом, но она дает свои уже ростки и плоды даже. Поэтому если у вас будет желание, то надо отдельно встретиться и пообщаться, и подумать о создании совместного проекта на тему зрелости. Я ищу партнеры, партнеров пока иду один, но в этой теме, эту тему надо поднимать. Это на сегодняшний день главная тема развитие личности и главная тема развития цивилизации. Я так вижу. Благодарю вас, Анатолий Александрович. Я полностью с вами согласен и я, конечно, с радостью, с радостью обсужу с вами да и посотрудничаю. Мы объединим усилия для того, чтобы эту тему продвинуть. На самом деле, мы же знаем, что психология такая вещь, которая, да, вот, люди, которые уже пошли на путь саморазвития. Таким процессом развивательным, да, многие люди, которым действительно требуется психологическое, в смысле, вот, вот, скажем так, процессы взросления и процессы обучения, эти люди, как правило, это не принимают, то есть они, да, ну, как обычно, как, как это разговор это я психологически незрелый, это мне нужно, нужно повзрослеть, да? то есть это такой глубокий... Процесс, который происходит всем обществом вместе и процесс, который нужно встраивать и интегрировать вот в разные формы этого общества, в семью, да, в сообщество, в коллективы какие-то трудовые, это то, что мы должны вводить вместе, это наша общая работа. И здесь, вот как махат Ганди говорил, да, важным примером тех изменений, которые мы хотим видеть вокруг нас. Поэтому это такая работа, которая требуется, которую требуется провести каждому. Я, кстати... Так здорово, что вы э, вот, подчеркнули важность этой темы психологической незрелости общества, подчеркнули, что это действительно главная проблема, все остальное лишь инструменты. Я в связи, в связи с этим и в связи вашим, с вашим предложением сделал что-то вместе, как раз э, хотел бы озвучить мое для вас приглашение в новый проект. Вот мы сейчас запускаем такую большую инициативу, тоже она будет называться ⁇ Свобода и независимость ⁇ и это такие практические шаги человеку, тению своего и независимости да, от всех тех негативных сценариев, которые попытаются некоторые а, группы лиц реализовать. И здесь наша задача, многие, конечно, ищут решения в таких материальных каких-то инструментах. Мы тоже будем все, все этим инструменты давать, вплоть до да, там, альтернативных технологий и различных там инструментах правовой свободы. Но первое и ключевое, о чем здесь, конечно, заниматься, это действительно психологическая зрелость. Это вот самоидентификация, это вопросы того глубокие вопросы, да, этот, о том, кто мы, зачем мы здесь и, и какие у нас задачи вот в этом конкретном воплощении. Анатолий Александрович, скажите, пожалуйста, вот, мне кажется, такую тоже, тоже тему важно поднять, да, вот как говорить о психологической незрелости, углубляться в тему отношений, я думаю, что сегодняшний наш эфир – это, это очередная попытка, наша, наше стремление объединить мы понимаем сейчас, как общество разделяет э, все только кому не лень разными способами. И даже сейчас, казалось бы, у нас, у всех э, родов мира, я буду говорить, да, в планетарном масштабе, стоит одна понятная задача. Да? Мы хотим э, повернуть ход истории и э, увидеть, как планета вместе со всем человечеством к уничтожению, а к процветанию. Это наша общая задача. И в этом объединены абсолютно, абсолютное большинство. Но люди разделены, несмотря на это. И вот... Э, на мой взгляд, сегодня ключевая тема, вот говоря о психологической зрелости, это тема осуждения. Вот скорее, наверное, осужден тот человек, не тот, кто не ест мясо, не тот, кто много практикует духовные практики, разные проводит, да? а именно тот, кто не осуждает других, кто способен принять других. Вот, может быть, в эту сторону как бы вы могли вот, вообще охарактеризовать такое поведение людей и что с этим делать нам всем? Благодарю. Ну, Николай, я прошу прощения, я не ответил на первый ваш вопрос. Давайте я сначала отвечу, может быть, на первый, по поводу того, что делать с этой незрелостью, как бы завершить все-таки не просто констатацией этого явления, но и какими-то практическими шагами. Я думаю, что для того, чтобы эту незрелость убрать из общества и э, вывести людей в, в, в зрелое состояние, я думаю, в первую очередь обращаюсь к женщинам. И вообще все <свят> стараюсь решать <свят> через женщин. Потому что они более восприимчивы, они более, э, более целенаправлены на создание счастья и так далее. Если мужчина может там э, устремиться куда-то, полезть в горы там, и так далее, чего-то добиваться, то у женщины все таки как правило, более такие задачи приземленные – построить качественную жизнь, создать условия, воспитать детей, родить, воспитать детей и так далее. Так вот, я через женщин хочу обозначить вот эту тему выхода из состояние зрелости или выхода из незрелости. Перед женщинами. Каким образом? Дорогие мои женщины, для, обращаюсь сначала тем кто э, еще только собирается создать э, семью посмотрите внимательно посмотрите внимательно не выходите замуж за незрелую личность не выходите и признаки этой незрелости они легко они есть ну, даже простите материнскую любовь если вы увидите э, в своем избраннике такое избыточное взаимоотношение с мамой э, Подчинение маме. Ну, то есть, не идите в эти отношения. Они никогда не приведут вас к счастью. Они никогда не будут способствовать э, вообще созданию счастливой семьи. Поэтому, то есть, начните такой отбор. Отбор. И тогда уже те... То есть, вы, если вы не будете выбирать незрелых, то незрелым мужчинам придется крутить педали. Они будут понимать, что они, на них женщины просто не обращают внимания. А то же вы позволяете незрелым личностям быть рядом с собой и творить незрелую жизнь. Начните с этого. Но для этого, конечно, надо и самой женщине понять вообще-то, о зрелости немножко разобраться. Но это попроще. Быть зрелой женщиной проще, чем зрелой мужчиной. То есть вот даже простой такой А если вы уже создали семью, и рядом с вами находится, посмотрите, зрелая ли личность. И... Есть тоже определенные признаки зрелой личности, легко все проверяется, все это есть вот в той же, опять же, книге материнской. любовь», даже в этой просто, хотя в других книгах это еще более глубоко и, там, и прочее. У нас есть, кстати, есть курс «Зрелость», это вообще уникальный, который создает эти все условия для зрелости. Так вот, вы уже посмотрите на эту незрелую личность, которая рядом с вами. А насколько она незрела? Вообще она может поддаться какому-то изменению своей, своего качества, э, перейти в зрелое состояние. Э, но, естественно, это делать надо не через него, надо посмотреть и увидеть. Раз с вами, раз с вами рядом незрелая личность, то надо вам тоже стать еще более зрелой. Да, да вы зрелые, допустим, себя чувствуете зрелой, но если рядом незрелый мужчина, значит что-то еще у вас незрелое. Доведите свою зрелость до совершенства. И вот тогда вы увидите результат. Или мужчина встанет, как говорится, с дивана и будет э, вам действительно замечательным спутником по жизни. Или, или он исчезнет с вашего горизонта. А рядом появится тот, кто более зрелый. То есть, вот э, женщины, ведите отбор. На зрелость, <смех> по зрелости, по, при, по признаку зрелости. И уже этим вы поможете не только свою жизнь сделать счастливой, но поможете и многим другим таким образом и в целом нашей цивилизации. Это вот на первый вопрос ответ. Как вы Николай, согласны с такой с таким обращением к женщинам? Витящий, Анатолий Записываю за вами, сижу, такие вот емкие ключевые формулировки, просто в точку. Ну вот, а теперь второй, второй вопрос, но вы его сформулируете, чтобы четко, чтобы я мог также четко ответить. Ну, второй вопрос, наверное, вот о, о теме принятия, наверное, потому что тема принятия, возможно, она ключевая в психологической зрелости, потому что это же э, взрослость, на мой взгляд, она связана с некоторой свободой, э, со свободой внутренней и свободой, э, скажем так, э, как много сейчас нас нас приучают говорят да, о том, что где свободу других людей, заканчивается ваша свобода. Сегодня спекулируют эти фразы неправильно, как многими другими. Но суть на самом деле заключается именно в том, чтобы действительно уметь уважать, любого человека вот, просто на уровне того, что это живое существо, да, и вот эта тема принятия, потому что повторюсь, сегодня огромная проблема, что люди не могут договориться ни о чем вообще, вообще ни о чем, нигде, практически все попытки объединения, которые я вижу на моих глазах, везде возникают противостояния, конфликты, и я всегда вспоминаю даже хотя бы как минимум советских ученых, которые умели интеллигентно спорить, и все споры эти, да, были действительно Изящный, грациозный, интеллигентный, всегда приличный, всегда да, вот, в рамках какой-то нравственности. И говоря об этом принятии, вот, я вижу основную проблему в том, что люди всех вокруг осуждают. Конечно, это связано с психологией жертвы, наверное, и с как раз отсутствием персональной ответственности. Но мне очень хочется услышать, что вы скажете вот о теме именно осуждения, о теме осуждения других людей. Что с этим... Нам всем делать. Благодарю. Ну, здесь э, эта тема, этой теме тысячи лет. И э, есть э, древний, закон, древний закон, который прописан в Святой Книге. Э, и он гласит «Не суди, да не судим будешь». Э, вот это вот простая фраза, и многие ее знают и даже повторяют, но сами, в общем-то, допускают осуждение. А ведь эта фраза, фраза говорит о том, что не суди и не судим будешь. То есть ты, любое твое осуждение, оно к тебе вернется. Обязательно вернется. Хоть ты спрячься там в бункер какой-то залезь. Если ты осудил и где-то спрятался, тебе придет, придет ответ соответствующего порядка. Поэтому даже вот на такой... На таком понимании, что любое осуждение к тебе вернется, это уже ну что-то ну как-то должно как кого-то остановить. Но это, как говорится, карательная мера такая. Давайте попробуем найти более такой мягкий способ ухода с осуждением Дело в том, что как раз Правильно сказали э, осуждают это незрелые люди э, незрелость она же проявляется во всем и в том числе и в, вот, в осуждение это тоже качество незрелой личности если ты осуждаешь ты просто скажи я пока еще зеленый я пока еще незрелый поэтому я ну, сделайте вот такой для себя такой честный вывод Честный. осуждаешь кого угодно от своего мужчины, ребенка до президента, неважно, любое осуждение говорит о твоей незрелости. Осуждать страну, осуждать э, другой народ, это все признаки незрелости. Разной степени, разной глубины, но это признаки незрелости. Мы опять, видите, возвращаемся к истоку. То есть, а что такое в этом случае зрелость? Когда зрелость есть не только психическая, но и духовная, вот тогда осуждения не будет. Потому что осуждение вообще убирается из человека больше даже не на психической зрелости, а на духовной зрелости. То есть в этом случае человек уже опирается на высочайшие, можно сказать, такие космические принципы общежития. И это, осознав это, приняв это, вот, э, освоив эти э, космические принципы жизни, он уже здесь на Земле будет тоже вести себя по-другому. То есть, э, по сути, осуждение лечится духовной грамотностью, духовным развитием, э, э, освоением, э, как говорят, открыть небо для себя. Вот это, вот этим. Э, потому что Самая высшая точка, как говорится, понимания и принятия другого человека – ты Бог и я Бог. Мы разговариваем с тобой в одном, в, одном, э, в одном качестве, божественном. Давай поговорим на этом уровне. На уровне сердца, на уровне души, на уровне духа, на уровне божественности. Как здесь у нас обстоят дела? Здесь есть у нас расхождение или нет? Здесь нет. А где есть? А там, где дальше ум включается и начинает выстраивать свои композиции. Так вот, опираясь на эту высшую точку свою, на божественность, осваивая духовные принципы жизни, духовные законы, в этом случае осуждение уходит. Хотя, знаете, и здесь тоже, конечно, встречается всякое, в частности, даже... Например, ну, такие вещи э, духовные люди часто, часто тоже осуждают. То есть и туда эта зараза добирается, осуждение. Например, э, церковь, одна церковь осуждает другую, э, или осуждает там иноверных, или там э, сектантов, там сектантами там, с осуждением относятся к людям, которые имеют какое-то другое мнение. То есть, понимаете, то есть, даже туда забирается вот эта вот зараза э, осуждения. Но эта сфера, эта, точнее, эта проблема лечится именно через духовность, высокую духовность, надрелигиозную духовность. Скажите, можно быть высокодуховным атеистом? Вы знаете, э, э, э, на первый взгляд направлен вопрос нет, конечно, да, но это не так однозначно. А, э, э, что такое атеист? Атеист это человек, который верит э, в материальный мир. И все то, что за пределы материального мира, он не воспринимает. Это э, для него не существует. Понимаете? Поэтому, и вот опираясь на это, можно сказать, но в материальном мире, в мире, он ведет себя очень интеллигентно, мудро, там, и так далее, он прекрасно творит какие-то, делает добрые дела и прочее, прочее, создал там, что-то сотворил для общества, семью, там, воспитывать детей грамотно, но для него... Высокие сферы не, неизвестны, он их не воспринимает. Но это не есть его э, какое-то э, психологическое качество. Это просто его неграмотность. Это просто неграмотность в определенной сфере. То есть я до, эту стадию прошел, я же до 40 лет, по сути, был тоже атеистом, не просто атеистом. А я, в общем-то, занимался идеологической работой, я партий, на партийной работе, на комсомольской партийной работе. То есть это атеизм для меня был естественным основанием. И я жил э, очень мудро, э, грамотно и э, добро, и много доброго породил в то время. Но потом, когда я расширил свою грамотность вот, до уровня духовных знаний и увидел этот мир я понял что я понял что вот то что я знал до этого вот, э, до этого шага в духовность хотя я объездил уже бывал в других странах там я много чего я был директором завода то есть в общем э, так вот все что я знал умел управлял там э, материальные вопросы решал там у меня была яхта там, на черном море и так далее то есть, все это оказалось, знаете, микроскопической частью всего того, что открылось мне потом. То есть, оказывается, вот эта сфера материальная, или, как сказать, атеистическая, она на самом деле очень маленькая по сравнению со сферой вообще жизни. И вот, и вот эту сферу дальнейшее развитие этой сферы жизни, выходящую за пределы материального мира, Uh, у него границ нет, она постоянно расширяется. Каждый год у меня идет, каждый месяц идет расширение этой сферы. И конца нет. То есть здесь просто нужно сказать, что человек может быть, отвечая на вопрос, может быть uh, uh, и добрым, и решающим все задачи именно так, как нужно, но он просто uh, какую-то часть мира, большую часть мира не знает. Только все. Но за незнание... Согласитесь, ну не знает человек, ну что поделаешь. Осуждения нет. Благодарю, благодарю, это очень важно. Я люблю задавать вам такие компрометирующие вопросы, потому что вы, конечно, невероятно мудро рассуждаете да, в таких ситуациях, в которых порой бывает достаточно непросто ответить так вот сразу. Такую потрясающую, помню, цитату относительно атеизма. Великолепную, которая звучит так: что первый глоток из стакана естествознания делает из вас этеиста, но на дне стакана вас ожидает Бог. Это, в общем-то, о том, что практически все ученые, которые с этого начинали, э, с отрицания да, чего-то высшего, какой-то высшей силы, а когда изучали действительно мироустройство, как устроен мир, конечно, осознавали, что у всего сущего есть творец. И вот, э, отталкиваясь уже от этого факта, задать вам следующий вопрос. Который связан с тем, с такой, э, есть, собственно, ну, некоторое мнение о том, что, и мне честно скажу, оно очень близко, это мнение, э, оно основывается на, на многих на экзистенциальной науке возникновения жизни и на многих других, оно, оно проявляется в том, что Творец находится, на самом деле, внутри нас, и задача наша перестать искать его вовне, обращаться к нему с молитвами о помощи, да, осознать, что Творец, по сути, сам проходит вот этот опыт познания самого себя через взаимодействие различных малейших и не только малейших частиц, там и атомов, и молекулы клеток, и нейронов, и людей. И фактически, как сказал Экхарт в конечном счете нет никаких других. Ты всегда имеешь дело исключительно с самим собой. С этой точки зрения, с точки зрения того, что мы даже в, в других людях видим исключительно то, что присутствует в нас самих, согласно психологии, мы не можем видеть в других людях того, что нет у нас, потому что мы не сумели бы это интерпретировать. Мы с этим просто не знакомы, чтобы суметь это интерпретировать. Вот основываясь на всей этой информации, скажите, как вы считаете, насколько э, эта позиция с точки зрения верна и насколько масштабна с точки зрения... Вот, э, в ком присутствует Творец? Только вот в живых таких чистых душах, стремящихся к свободе? Или все-таки с точки зрения дуальности этой Вселенной Творец повсюду? И даже во всех самых негативных проявлениях и негативных личностях тоже есть Божественная частица? Благодарю. Конечно же, второе. То есть Божественная суть, она присутствует в каждом. Даже в самом негативном событии, в камженном негативном человеке, обязательно присутствует эта божественная суть. Иначе бы это, его бы, этой сути, вот, точнее, этого человека или этого события его бы не было. То есть оно не может существовать без, без наличия вот этой божественной сути. То есть для меня это однозначно, и здесь вообще вы затронули очень серьезный как все остальные вопросы но этот тоже из, этого, из этой среды же дело в том что я этой темой еще в 2000 году я написал в книге из истоки я написал главу в которой описывается микромир и взаимодействие с микро микромиром и я увидел, что путь к Творцу может идти, как вот видите, традиционный путь. Это изучение святых писаний, знакомство с соответствующими личностями духовными, какими-то там практиками там, и так далее, и так далее, сообщества, религии, церкви и так далее. И вот и выход в небеса. К, к Творцу. Это вот один путь. Классический путь. И им идут, в общем-то, миллиарды и идут тысячи лет. Я знаю и другой путь. И я им иду, и я им часто хожу. Регулярно. А точнее, я все время в этом взаимодействии. Я иду через свой микромир. Я иду через свой микромир и выхожу к Творцу гораздо быстрее, легче, легко. То, что на пути вот по той лестнице вверх, по лестнице Якова, как говорят, вверх, там кого только не встретишь. Там столько желающих тебя увести куда-то в сторону. Там множество богов, иерархов и прочее, прочее, разных, ну там, сущностей и так далее. Там ловят человека только так. Поэтому у нас имеется так много противоречий в этих духовных сферах, потому что люди идут через вот эти ступени, там встречают первого попавшегося им э, э, какую-то духовную сущность, какую-то энергию, какой-то э, какой образ, и начинают с ним взаимодействовать. В результате получается то, что получается. Когда ты идешь внутрь, когда ты идешь через себя, через свой внутренний микромир, ты приходишь к Творцу моментально, легко, просто. И выстраивается такое глубокое взаимодействие, такая идет тебе такие энергии, такая любовь, такая мудрость, такая радость. То есть это действительно вот это я использую и этот путь, и этот, потому что здесь тоже есть много интересного, и с этими силами и прочее тоже надо взаимодействовать. Но источником в первую очередь источником знаний истины прочее является все все таки мой внутренний микромир где я перехожу иду напрямую к творцу этот этот метод у меня заложен сейчас вот я создал создал новый такой проект называется здравница отношений вот это этому я учу людей, чтобы они выстраивали отношения со своим, с Творцом через себя, через свой микромир. Это первый шаг. И второе, в здравнице отношений решаются уникальные, уникальный метод решаются вопросы легко, без погружения в какие-то прошлые там дела, прошлые жизни даже. То есть совершенно не нужно этого ничего. Когда ты соединился с Творцом и когда ты э, формируешь дальше процесс своей жизни, нужным ну, там, по определенной методике, то ты начинаешь моментально жить по-другому. Без вот этих трудностей, без слез, без э, страданий, там отработки каких-то карм и прочее, прочее, без э, проблем там, с родителями, с с родом. То есть, ты все моментально переводишь, но, но это как рубильник, переключаешь, и ты уже в другом состоянии, и у тебя другая жизнь. Ты от этого ничего не отказываешься, ты живешь в этом мире, и от родителей ты не отказываешься, но взаимодействие с ними идет уже другое. И они становятся моментально другими, понимаете? То есть, вот это уникальный метод, это уникальный метод, я его э, сейчас провел уже пять здравниц, и вот сейчас будет на Байкале, выезжаю, вот через пару дней выезжаю, вылетаю на Байкал. Там будет здравница в отношении. Следующая здравница будет в Казахстане, в Алмате, в горах. Вот. И я хочу также провести такой же процесс, обучающий уже для профессионалов, психологов. Потому что это, это даже не психологический метод. Это какой-то над психологически, надпсихологически. Я никак не могу найти ему еще название, хотя провел пять здравниц, и уже отработана методика, но вот название такое, чтобы действительно пока еще не родилось. Вот, так что, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что я взаимодействую с этим, о чем вы говорили. Это моя важная часть моей жизни. Анатолий, благодарю. Анатолий Александрович, благодарю вас. А, вот тут вопрос пишет у нас одна из а, зрителей. Хочет, чтобы вы ответили на вопрос о, о вашем отношении к переходу. Но я здесь добавлю, пожалуй, как раз это связано с тем, о чем я хотел вас спросить. А, речь о создании своей реальности. Вот Многие люди, да, относятся к этому а, достаточно сомнительно. А, вот сейчас многие стараются найти такой баланс вот те кто не согласен с происходящим в мире и хочет все-таки вот чтобы человечество пошло по пути человечности вот эти люди они в основном обращены к различным таким созидательным направлениям деятельности и в общем-то многим ли откликается тема великого перехода и тема создания своей реальности которая основана на квантовой физике на Эксперимент, на вот эксперименте с двумя ластиками на антропном принципе участия, говорящим, что э, Вселенная обретает реальность исключительно на основании э, энергии наблюдения. Вот одни люди к этому относятся как поколение такого New Age, и что это ну, какая-то ерунда отвлекает и вот, вот действительно такой вот важной работы, э, в частности, кстати, связанной с гражданским активизмом, например. И вот получается, что одни люди уходят в крайность, в такую э, которая связана с, скажем так, попыткой что-то изменить в системе. Другие люди уходят в крайность, в, да, максимально отстраниться от негатива. Что все-таки такое создание реальности, на ваш взгляд? Как это работает? Как мы способны влиять на окружающий нас мир? И как этим инструментом обучиться обычному человеку, который, в общем-то, об этом, возможно, пишет впервые? Благодарю. Благодарю за вопрос. У нас удивительным образом складывается беседа. Ваши вопросы прям идут. Это дальнейшее развитие вот, той темы, о я сказал. здравницы. Потому что об здравнице как раз я и обучаю этому процессу создания своей реальности. Но! Но! своей реальности обязательно в глубочайшем взаимодействии с существующей реальностью. Я не отправляю людей в какую-то, на какую-то целину, чтобы они там создали на чистом поле свою новую реальность. Нет, друзья, обязательно в глубочайшем взаимодействии с этой реальностью ты творишь свою реальность, преобразуя сегодняшнюю реальность. То есть это вот вот такой процесс, он заложен вот в этой, в этом методе здравницы. Я его даже назвал, ну, одно из рабочих названий, я же говорю название, как его придумать, лучшая версия. Лучшая версия. Было даже название жар птица, но оно не всем народам понятно, жар птица, такой образ. А вот лучшая версия. Так вот. Это лучшая версия. Ты создаешь лучшую версию, то есть создаешь свою реальность. Эту реальность интегрируешь в сегодняшнюю реальность, и все вокруг тебя начинает происходить именно в этом ключе. Меняешь у тебя все постраивается так, как ты желаешь, и мир вокруг тоже начинает преобразовываться в том же ключе. То есть ты не входишь в противоречие с этой реальностью, ты не переходишь в какое-то иное пространство. Ты не уходишь из этого мира. Ты в этом мире, ты преобразуешь свою жизнь, преобразуешь и этот мир. Благодарю. Анатолий Александрович, тогда, тогда хочется задать еще один вопрос, который связан с принятием и с тем, насколько возможно не оказаться в негативном сценарии, а оказаться в позитивном. Здесь тоже... Вот э, многие люди понимают эту тему немножко поверхностно, начиная говорить о том, что очень важно на высоких вибрациях. Здесь ведь везде важен баланс, и тоже можно увлечься, например. С одной стороны, слишком сильно эмоционально, эмоционально вовлекаясь, например, в какую-то боль, э, в сострадание, ты начинаешь фактически, наверное, принимать уже какую-то чужую карму и э, идти ну, не, не по своему пути. А если ты слишком сильно абстрагируешься от происходящего с обществом, как с частью тебя, как с частью единого целого, ты становишься уже на надушным, что тоже является неким искажением. Вот касаемо этого глубокого процесса принятия, которое, с одной стороны, не означает ни в коем случае принять негативные сценарии, но принять возможность любых сценариев, чтобы обрести бесстрашие, но при этом проживать все-таки свойственно. Вот э, с точки зрения этого принятия, где вот этот баланс, как вообще его людям ощутить, и если э, говоря вот простым человеческим языком, э, насколько нужно человеку сегодня э, отдавать свою любовь вот всему происходящему в мире, отдавать себя, отдавать лучшее в себе, служить этому миру, вовлекаться и спасать этот мир. И в какой степени нужно абстрагироваться? Вот Где этот баланс, чтобы, создавая свою реальность, не оказаться где-то уже совсем да, за пределами общества? Благодарю. Да. Очередной глубокий вопрос. Благодарю. Но первое, что скажу. Во-первых, принимать надо все. В том числе и негативные события. Обязательно принимать. Принятие полное. Потому что, как мы уже помните, мы уже говорили о том, что божественная часть присутствует и в любом негативе. И если ты эту часть, эту, этот негатив не принимаешь, ты не принимаешь и ту божественную часть. Значит, ты уже себя секвестировал. Поэтому принимать надо все. Это первое, и из этого следует простой вывод. Ты можешь изменить только то, что принял. Если ну, вот я держу в руках телефон, если я его не возьму в руки, я с ним ничего не сделаю. Понимаете? Но я его должен принять. Что-то с ним сделать, тогда он, в общем-то, будет не служить. Поэтому изменить можно только то, что ты принял. Если ты что-то отрицаешь, ты это уже изменить не сможешь ты на это повлиять не сможешь уже оно будет влиять на тебя а не ты на него вот это поэтому принятие должно быть полное всего что есть тебе вокруг тебя в, в пространстве и так далее не случайно есть даже такое выражение если ты не занимаешься политикой то политика обязательно займется тобой так и происходит то есть будут возникать вокруг тебя события которые так или иначе тебя вовлекут Какие-то не очень приятные вещи. Поэтому нужно все принимать, и, соответственно, относительно всего иметь свою позицию. Вот это важный момент. Свою позицию. А вот какую позицию? И вот эту позицию нужно искать как раз взаимодействие со своим внутренним Творцом, который через тебя говорит напрямую с Творцом. Вот его позицию нужно принимать. С этой позиции на этой позиции стоять и эту позицию транслировать не то что ты там где-то где-то какой-то иерарх или там э, какой-то культовой личность тебе что-то сказала там и так далее и так далее какие-то писания там прочее там не все так просто там тоже есть что редактировать как говорится так вот а вот внутри тебя это истина и относительно этой истины дойдя вот до своего внутреннего творца ты и занимаешь позицию и реализуешь ее и вот в этих событиях которые сейчас происходят я как раз опираюсь на это я стою над всем этим поэтому я вижу гораздо объемнее то есть я не замыкаюсь на допустим на одной стране там и так далее у меня все весь мир это это мое внутреннее состояние оно с ним, все вокруг связано со мной. И вот это все во мне переваривается, и эту позицию я нахожу, какую-то гармоничную позицию, созидательную, и начинаю ее реализовывать. Так я действую. Поэтому вот, вот такие, шаги, такие шаги. Я хотел бы последний вопрос задать вам, Анатолий Александрович. О страхах и о тревогах потому что вот то что одолевает конечно многих женщин сегодня и информационные потоки которые каждый день на нас сваливаются очень непросто с ними даже мужчине скажем так совладать не то что женщине как вы рекомендовали бы вот сохранять спокойствие гармонию внутреннюю несмотря ни на что происходящее вокруг не бояться не тревожиться и чувствовать что все-таки все будет замечательно благодарю Самое, самое сильное средство против страхов сомнений оно известно тысячи лет это любовь да друзья просто любовь любовь это самое сильное лекарство против страха поэтому если у вас есть какие-то страхи просто первое что осознайте что у вас недостаточно любви вообще вы ее не проявляете в нужном объеме и особенно сейчас когда появился страх постарайтесь в этот момент когда у вас появился страх чему-то проявите любовь хотя бы к чему-то хотя бы к своему телу сделайте что-то приятное для тела сделайте что-то доброе для другого человека то есть сделайте дело любви дело добра и поверьте и страхи начнут отступать чем больше вы будете проявлять любви добра к окружающим к себе тем меньше у вас будет страха. боящийся есть в, в Библии такое выражение – лишён любви. Поэтому любите, делайте добрые дела, и у вас не будет страха. Благодарю. Благодарю, Николай, за беседу. У нас очень содержательная беседа. Может быть, наша аудитория даже не совсем может быть довольна. Может, она думала, мы попроще что-то будем. Но, друзья мои, мы сегодня, мужчины, общаются мужчинам можно позволить сегодня пообщаться так как они хотят поэтому просим прощения кому если что-то не понравилось или не дошло мы пообщались с удовольствием николай благодарю и это общение я думаю будет следующей ступени к нашему какому-то более глубокому сотрудничеству благодарю вас анатолий александрович благодарю вас от всей души благодарю, благодарю.